Итак, дорогие подписчики, всем привет! С вами, как всегда, Мугивара. И мы сегодня будем играть испытание с моей девушкой. Я зовут Ксения. Моя девушка. Кого я обману? <laughs> Нет, девушки. Это просто девушка из Бравл Старса. Мы хорошо дружим. И сегодня будем играть в испытание Идеальная пара. И я немножко подстраховался. Взял свой аккаунт Swing. Почему? Потому что Ксения у нас в деревне. Она не может э, хорошо отыгрывать, у нее там мобильный интернет. Но сейчас мы узнаем, как она играет. У нее 46 тысяч кубков. На секундочку, это э, 0,1% 0 игроков. Э, ски, скрин я вставлю. Э, игроков, которые имеют столько кубков. Вроде бы так. Ну, в общем, давайте сразу полетим девочка-то неплохая. Покупка вообще прям вообще лютая просто. Почти как у меня. 51 тысяча у меня, а у нее 46. В общем, такое не нечасто увидишь, поэтому закидывай лайкосик сразу же свой и подписывайся на канал. Скоро у нас будет косарик подписчиков. Это вообще будет лютая тема. И обязательно, ну, прояви активность, чтобы я знал, что этот контент реально того стоил. Вот, чтобы я... Видел, что это вам понравится. понравилось. Так, ну здесь, я думаю, слабые противники. 100% не такие, как в начале самом. Какие-то все боботики. Напрягает противников наша Ксения. Да-да-да. Меня еще откидывает. Не, ну здесь мы команду минусуем. Nice. Найс. Первая команда отлетает. Смотри, как Барли вообще... Не, не Барли, а Байрон. что я несу-то хоть? Ёлки-палки, видели? Чуть ли не попал по мне. Так, ну здесь обстановка напрягающая, конечно. Снизу, сверху, слева. Ой, Спайдермен, конечно, залетел. Но залетел так залетел. Так, ну отлично. Накидывает бар... Байрон вообще люто. А, ну, просто съедается мое хп. Не знаю почему. Как я так быстро умер? У меня вроде щит был. Одна остается Ксения против двоих. Против троих. Ну, против две команды. Так, ну здесь минус Байрон. Надеюсь. Хорошо, минус Байрон. я опять отлетаю, две тычки, меня нет. Отлично, просто Ксения забирает топ-2 для нас. И, скорее всего, это даже топ-1, минус еще один игрок. Внизу где-то там сидит последний противник, и она просто его добивает. Посмотрите, Ксения даже лучше меня отыграла, до сих пор жива. И отлично, переходим к следующей катке. Так, блин, здесь я подключился, конечно, поздновато, но э, в целом, я думаю, буду показывать только вот такие катки. Обалдеть! Просто смотрите, шок делает схень. Я, как всегда, отлетаю, а Ксения выигрывает мне каточку. Просто замечательно. Так, следующая карта. Берем, значит, такой вот пик. Я взял Бея, не знаю зачем. Карла поменял, я думаю, здесь Бея неплохо зайдет. Здесь, конечно, не будет такие оперативные пики, ну посмотрим сейчас. Тут, тут, тут, тут. Ленчик. По мне уже снизу напихивают. Вообще не круто. Так, так, так, так. Четыре команды. ой ой ой ой, ой. Это что такое? Ну, елки пал один с хп. Ты да еще и это М с каджета Ладно, хорошо, я вас понял. Так, отлично, мы убиваем последнюю команду. Все-таки... Хорошо. Идеальненько. Полетели к следующей катке. Так, эта карта у нас горячая зона. Выиграли мы уже 4 игры вроде. Отлично, пока что все идет. Вот только с одним поражением. так, минус Батим вольта и еще минус грей, все отлично, просто минус команда мы забираем, 5 ванок у нас есть Сеня с гаджетом помогла мне еще, красиво так кстати, насчет э, момента, почему как бы Discord там можно было бы там сделать Пока что этой возможности нет, я знаю, как это сделать, но у меня, честно говоря, нет кое-каких некоторого оборудования, чтобы все это доделать. И в целом компьютер слабый, только монтировать могу на нем. Вот так вот получается, что очень много всякой разной движухи не получается сделать из-за компьютера, во-первых, из-за того, что мало оборудования. Так, ну ладно, здесь у нас катка пока что идет. Не буду заморачиваться. Объяснять вам. Хорошо, мы убиваем Джеки. Что-то как бы забузило на нас. Кто это у нас тут спрятался? Бонни с этим Мортисом никак угреть не может. Все ходит. Минус. Мне надо боньку, надо боньку высекать, что уже надоело мне за них бегать. Так, ну здесь мы просто сбриваем с помощью ульты. Ах, меня Фрэнк затягивает. Вообще неприятно. И остается опять у нас Ксения просто в соло. Мне надеется, что она займет топ-1 для нас. Хотя уже мы выигрывали. Выигрываем. Но так можно еще прям идеальненько сделать. Минус гавс. Я еще возрождаюсь. Она юзает гаджет. И у меня юльта. И это все. Это вин. Это первое место. Найс. Nice. Просто с Аксенией идеальненько забиваем топ-1. Показываю вторую каточку из этой игры. Все. Минус. Команда. Последняя. Мы тоже забираем награду. И еще одну каточку показываю. Найс, nice. мы побеждаем седьмую катку. Это новая карта была. Седьмая победка. Мы сейчас отправляемся. Ой, папер прям хорошо заходит. И мы отправляемся в последнюю игру. Восьмую победку мы, если мы оформим, мы получаем спрейчик. Все дела. Крутяк. С Ксении даже вот так вот получается, когда она в деревне с плохим интернетом. Лучше меня отыгрывает. Так что, ну, тут конечно нифига не слабый народ. Если в плане киберспорта <wheel> Ладно, шучу, конечно <coughs> Или не шучу Так, ну ладно, здесь какой-то странный пик Брок Минус а, Еще было бы здорово Тика забрать а что он закидывает мне конкретно Надо от пойти кстати, ну, если вам интересно, вы можете... Вот я, вам, я могу сказать, вот тут вот, заморозил. Да. Yes. Забираем. И все, это походу конечно. <laughs> Меня отсюда не выпустят. А, помогите. Помогите, пожалуйста. Помогите. Не, это все. Ой, моя Ксения пришла почти что вовремя. Ой, прям идеальненько. Прям пух и все. И минус команда сразу же. Неплохо. Это неплохо было. Ну, как хорошо залетело. Так, баночки собирает. Мы забираем еще Эдгара плюсом. Так, про что я там хоть У нас две команды, кстати говоря, остается и. Не знаю. Ой-ой-ой, я еще умираю. Это походу, это походу луз. Да, это луз. Но мы все равно выиграли. Типа не первое место, но все равно выиграли. Восьмая победка, и мы забираем последнюю награду. Просто замечательно, просто суперски. А, блин, это прям реально круто. Вот, смотрите, профиль 46 тысяч. Так, ну ладно. Забираем последнюю награду в магазинчике. И прощаюсь с вами, ребятки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.